Платежа у нас Яндекс ⁇ Деньги ⁇ Сегодня мы поговорим с вами о Яндекс ⁇ Деньгах ⁇ Это одна из широко распространенных систем оплат. Вот. Ну, благодаря тому, что спонсирует ее компания Яндекс, а мы знаем, что это да, один из самых популярных поисковиков в русскоязычном интернете то она получила большое распространение как расчетная единица и куда бы вы ни зашли вы практически всегда найдете, найдете вариант оплаты Яндекс Деньги то есть вы можете имея Яндекс Деньги рассчитаться где хотите как хотите даже в Китае вот даже если зайти на тот же AliExpress Aliexpress.com то выяснится, что Яндекс Деньги для расчетов на Aliexpress доступны. Вот, то есть система она сама по себе популярна, видите, да? значочек Яндекс Деньги вы можете рассчитаться Яндекс деньгами. Система популярна, и поэтому имеет смысл зарегистрироваться. С ней также работает и fl.ru, то есть там точно так вы сможете спокойно выводить деньги на Яндекс деньги. Вот, но... Есть определенные ограничения для нежителей не Российской Федерации, вот. Но ну, несмотря на эти ограничения, все равно украинцы могут получать эти карточки, просто более заморочено, назовем так это, вот. Давайте я покажу, как происходит регистрация. В общем-то, регистрация происходит элементарно. Заходите вы на Яндекс.ру. И заводите себе почту. Просто заводите себе почту. То есть здесь вы пишете имя. Здесь фамилия. Придумываете логин. Придумываете пароль... Оп, я уже где-то ошибся. Во. И мобильный телефон. Сейчас одну минуту я телефон возьму. Дальше вам приходит смс которую необходимо будет внести. Внести. Она каждый раз новая будет приходить. Все, вы завели себе обычную почту. После того, как вы завели себе обычную почту, она вас тут поздравит, что бла-бла-бла, все хорошо. Вот. Всякие настройки. Я это пропускаю. Вы можете почитать, посмотреть. Возвращаетесь в Яндекс. И здесь у вас есть в еще ищем деньги. Деньги, деньги, деньги, деньги. Вот они, наши деньги. И нажимаем на деньги. И она предлагает нам открыть кошелек. Все, с этого момента я нажимаю и я попадаю сразу же на страницу открыть кошелек. Сейчас я введу. Да, здесь вы вводите, видите, да, почта для уведомления о платежах. Вы можете ввести любой e-mail. Мы будем специально использовать другой e-mail. Поэтому я его сейчас введу. Вот в отдельном окошечке. И пароль, и телефон другой в виду. Нажимаем продолжить. Вам появится там код опять же запросит стандартно. После введения кода, после введения кода, кошелек, вот кошелек, вам откроется. Оп, все. Итак, вот он, кошелек уже готов. Теперь вы можете вот этот вот номер давать своим клиентам, и они на этот номер могут рассчитываться с вами. Здесь дальше вам предлагают сделать экскурс по кошельку, ну и показано, что сверху номер кошелька, вот, ну такая маленькая экскурсия, как пользоваться вашим кошельком. Это что касается регистрации, то есть, как видите, сложностей в регистрации абсолютно нету. Можно зарегистрироваться абсолютно ничего не делая. Вот. Дополнительных никаких действий вам не понадобится делать, и вот у вас уже существуют готовый для расчета кошелек. Но есть одно «но». Здесь хитрость заключается в том, что если вы не идентифицировались... ну Грубо говоря, я мог бы открыть этот ящик абсолютно на анонима, да? пойти взять опять любую карточку, пойти по, не, да, в компании мобильной любую карту. Есть вообще в интернете прямо услуги, но услуги мобильного номера для получения смс только. То есть я могу купить левый номер, левую смс, получить эту левую смс на этот номер и получается, что могу уже создать этот электронный кошелек. Но э, этот электронный кошелек будет иметь ограничения, то есть он будет, все, э, у него будут доступны не все функции, которые у вас есть, э, не на все не во всех магазинах у анонима, да, вот так называемого анонима, не во всех магазинах можно рассчитаться. Деньги, самое интересное, что вам поступят, если у них не будет ограничения. То есть есть такая возможность оплачивать с сокрытием кода. Вот вы не получите с сокрытием кода деньги на анонимуса. Вот, Поэтому вам нужно изменить свой статус то есть чтобы вы чтобы вы стали видимым ну то есть вы должны заявить свои реальные данные какая особенность очень важная все данные которые вы заявляете в электронных валютах какие бы мы ни открывали они должны быть полностью точно такими же как и ну грубо говоря на каждый электронный